Маленький видеообзор с ВДНХ. Тут только начали распускаться розы. Очень красивые есть. Прям набитые какие-то пионовидные. Ну вот засекла где-то сортов 6. Увидела. Вот такие вот ярко-алые, розовые. Вот такие вот. Они распускаются прям... Как такие набитые розочки красивенькие очень красиво сегодня тут день ВМФ так что парни кричат издалека вот еще красивая такая вот цвета розовая вот там флоксы но флоксы тут в основном вот сиреневые такие и есть штамбовые вот розы еще это вот такие вот Красиво. Ну, фонтан, само собой. Девчонки тут самые золотые стоят. Красотули.